Так, все, запись я начала. Вот, ребята, запасайтесь лимонами. У меня постоянно лимоны, лимонов очень много. Я делаю практически все детям с лимонами: воду, салаты, еще что-то. И смотрите, еще такое. Вот я стараюсь покупать такие вот они мягкие и очень, очень сочные. Но есть еще вот такие вот обычные лимоны, которые продаются в магазине. Чтобы, чтобы они были максимально сочные, перед тем, как резать, вы их просто вот так вот по столу побейте и покрутите. Видно? Вот так вот. Просто побить и покрутить со всех сторон, и а он становится мягонький, он моментально будет сок отдавать. Сколько у нас? 98. Я сегодня еще чуть попозже запишу, прикреплю для ребят, кто пойдет на 21 день, что им нужно будет приготовить. И также, чтобы не путались между собой эфиры. Также я его сохраню и подпишу, что на 21, чтобы были уже ребятки, кто, кто будет, чтобы уже не бегали там по магазинам, по аптекам. Ольга, у тебя камера включенная. Давайте, чтобы было сейчас камеры, ребят, не включайте, ага. чтобы записать, потому что мы с вами, если что, поболтаем вечером. Вы, у нас сейчас будет эфир, как мы начинаем день, почему мы так начинаем его. Потом у нас будет днем небольшое, где у нас будет физическая нагрузка небольшой такой, как бы, ну, даже не эфирчик, а так, чтобы, чтобы были все в одном кругу, там, либо в кружочке я запишу несколько видео, когда пойду в спортзал, либо еще что-то, вот. и вечером у нас с вами будет э, вечерний прям эфир, такая лекция с вопросами, с ответами на вопросы, и сразу же сейчас скажу, для чего я делала э, вот этот вот опрос э, сыроед, в, там, веган, вегетарианец, Жидкое питание, либо всеец. Не для того, чтобы понять, что как бы вы, вы мне когда пишете, что ну вот я, например, мало ем, только овощи. Мне просто нужно было знать, что есть ли кто-то, кто, ли кто, -то, кто -то с животным белком. Животное. Это для чего нужно было? Чтобы понимать, какое питание, то есть я могу вообще на жидкое питание вас на три дня перевести. Танечка, выключи, пожалуйста, микрофон. Таня Ли. Ага. На микрофончик нажми, и он отключится. Угу, спасибо. А, ну, мы с вами будем... Я вам в этом марафоне попробую рассказать максимально, осветить темы, чтобы вы понимали, как правильно чувствовать свое физическое тело чтобы вы понимали, как работать с собой, чтобы вы могли самостоятельно, без меня, либо без кого-то еще узнавать и познавать себя. Конечно, это здорово, если есть возможность с кем-то, но ну, я по себе знаю, то есть у меня был достаточно долгий путь и с, с огромным набиванием шишек очень такой непростой, не хотела бы я такой. Если бы у меня был на тот момент человек, который бы мог меня вести, я была бы крайне признательна. Но тогда вот я таких вот не нашла. То есть не было марафонов как таковых, когда я начинала это все. Может быть, я не нашла. Хотя, в принципе, я как-то быстро в эту тему влилась, когда мне уже приспичило, так скажем, по болезни. Но вот не увидела я тех людей, которые бы меня смогли вести. Максимум, что я взяла одну консультацию у Насти, и то на этой консультации как бы проговорила я все в основном. И таких вот как бы практических советов я не смогла получить ни от кого. И если есть у кого-то возможность, желание, то есть я сделала это по, по абсолютно чисто символической цене, 21 день он будет стоить, 3 800 за 21 день, потом кто пойдет дальше, там уже посмотрим, насколько это интересно, потому что кто идет на 40 дней, пойдет, там уже будет как бы такая скачевская прокачка, и когда у вас уже мозг будет на другом уровне осознания, и там я вам уже буду другие вещи рассказывать про... Про старый мир, так скажем, да, потому что если мы не знаем, что было с нами, с нашим родом до этого всего, куда мы идем, никуда мы не придем. Мы только сможем на своем опытном знании делать какие-то новые выводы. Вот, 129 участников, да. Ну, в любом случае, эфир я сохраню. Эфир сохраню так. Сейчас, секундочку, еще кто-то хочет на марафон, чтобы успела. Так, ну что, тогда, ребят, начнем, да? Все вам буду тогда показывать, рассказывать. Нам нужна будет очень-очень теплая вода. Так, как у меня видно... Нам нужна будет очень теплая вода, не горячая. Вот у меня здесь уже есть тепленькая водичка. Рима, выключи, пожалуйста, камеру. Ага, чтобы потом было удобно ребятам смотреть в записи эфира. Мы, вечером мы с вами поболтаемся вместе, зададите вопросы. Либо после того, как я сейчас вам покажу, расскажу. И, Зариночка, выключи, пожалуйста, микрофон, иначе будет эхо. Теплая вода, потому что... Только теплая вода, она расширяет у нас э, все внутренние сосуды, капилляры, любые, м, любые трубы, любые проходы, она расширяет. Горячая вода, она э, сжигает слизистую. Вот вы как пьете горячий чай, бывает очень часто, что сжигаете язык, да? А представляете, внутри слизистая, она еще нежнее раз в сто, чем язык. И когда вы пьете что-то горячее, либо едите, то у вас сразу же идет ожог. Вот, поэтому только очень теплую воду. Так, что я еще делаю? У меня как раз сегодня сын с соплями. И ему будет самое то, это все попить. Так, у меня вот такая вот рюмочка. Есть, обычная. Это можете хоть что. А... Молотая полынь, обычная полынь. Меня спрашивают, а полынь такая-то, такая-то? Я раньше не знала, что есть разновидности полыни, поэтому у меня самая обычная полынь. Вот. Что мы делаем? Почему полынь нужно размалывать? Потому что она идет с палочками, и эти палочки очень сильно корябуют наш желудок который нежненький. Сейчас мы делаем убойную дозу для желудка. То есть что, сколько мы делаем? Вот такую вот полную чайную ложку в рюмочку. Можете не обязательно кипяченой водой, можете просто горячей водой. И буквально вот совсем чуть-чуть, просто чтобы смочить ее, чтобы она немножечко раскрылась, полынь. Она не запарится, она просто раскроется. Дальше мы ее оставляем сейчас, пока ей нужно будет раскрыться, минут 5 буквально. Лимон. Берем половину лимона, у меня уже есть половина лимона, сейчас я косточки уберу. Так, сколько смогла. Половина лимона и выдавливаем его в кружку. Лимон, вы знаете, что он как раз, что он делает? Почему лимон и куркума? Куркума – это наша кровь. Куркума – это очиститель крови. Если у нас есть отеки, если у нас есть, когда мы выходим, особенно на сухие дни, это очень сильно чувствуется. Тахикардия, сердце начинает стучить, колотить, начинает виски давить. Это все, ребят, у нас это кровь. Это кровь, которую сердечко наше не может перерабатывать. Клапан работает, клапан не успевает работать так, как ему нужно. И за счет этого получается, что и почки не справляются, надпочечники, и сердце. То есть если у вас отеки, то в первую очередь эти отеки, они идут от сердца, они а как мы привыкли, от почек. Потому что с почками мы уже и так носимся, и так носимся. Светлана, выключи, пожалуйста, микрофончик. Светлана Алешина. Изарина Джумаева. Девочки, выключите, пожалуйста. Ага, Изариночка, выключи, пожалуйста, микрофон тоже, а то шумы будут. И Елена Ломова. Ага, Еленочка, спасибо, спасибо, девочки. Вот. А, получается, что мы, куркума, это у нас идет для сердца, для крови, точнее. Но для крови... Именно не для почечной, а для сердечной. То есть кровь, она, если вы знаете, она имеет разную вязкость, разную густоту. И у нас не одна и та же кровь течет от пяток до макушки. У нас она в течение того, как она передвигается по всему нашему организму, она приобретает иную плотность, разную плотность, разную консистенцию. И вот как раз куркума – это для, для сердечной крови. Я беру вот такую вот большую ложку. Так, видно, ребят? Специально вроде камеры. Вот такую вот большую ложку и тоже вот сюда. И все это заливаем теплой водой. И так у нас начинается сейчас пока, каждое утро. вот Я вам расскажу, как если вы пойдете дальше самостоятельно, я вам расскажу, что, что делать самостоятельно. По максимуму постараюсь все успеть вам рассказать. Вот, если пойдете на двухдневный марафон, на дневный марафон, то там уже будет у нас, прям по дням я буду просто говорить, что делаем. Так, теперь, ребят, смотрите, вот это вот, когда пьем, постоянно помешиваем, потому что иначе куркума вся осядет на дне. Мы пьем, выпиваем где-то половинку, это у нас уже почти запарилось, все, она уже раскрылась, и просто ложечкой вот это вот съедаем. Почему ложечкой съедать? Почему сухую полынь не всегда, не всегда хорошо? Потому что, во-первых, я вам сказала, что бывает, что кто-то промолол не очень хорошо, и она очень сильно режет желудок. Это трава такая, которая она грубая. Это первый момент. И второй момент, что когда особенно на сухих днях, о, не на сухих днях, а на малом, на малом питании, бывает с утра не всегда есть большое обилие слюны. И когда вы начинаете эту ложечку только в рот класть, то очень часто бывает, что вы нечаянно отдыхаете эти пары, и она попадает, если он попала не в то горло, вы очень долго будете откашливаться. Прям это очень неприятный такой процесс. А здесь это все быстро, это та же одна ложечка, не надо ее ждать, пока она смочится слюной, чтобы проглотить. Она уже у вас раскрытая, и вы ее спокойно выпиваете. Все, утро начинается так. То есть что у нас происходит в организме? У нас за счет того, что мы сделали воду с лимоном и с куркумой, мы, получается, раскрыли все, а, то есть внутри, внутри, господи, внутри мы раскрыли максимально а, все наши капиллярчики, желудок начинается прочищать, куркума за счет теплоты и за счет того, что еще ничего не было в желудке, она моментально вписывается в кровоток, вот и начинает потихонечку очищать кровь. Полы, естественно, что делает с утра, тех паразитов, которые говорят нам, ну что там, ты проснулась, давай, чем мы сегодня, чем займемся? Вот, мы вот этим занимаемся. Они у нас, это такая ядреная доза, они у нас очень хорошо от этого отходят, отмирают. И если мы говорим о многократных чистках, то, ребят, какое бы... Какие бы вы чистки не задумали, если вы не поменяете питание, чистки бесполезны. Я все-таки придерживаюсь того, что нужно делать минимальные чистки с, и плавно переходить на иное питание. Иначе либо одно, либо другое, либо вы сорвете психику, либо вы сорвете желудок, потому что очень часто бывает, что при резком переходе питания бывает такое, что желудок начинается газ, газообразование, вроде легкая пища, газ... Ольга, выключи, пожалуйста, микрофон. Газообразование начинается. И коли, колющие, режущие, там различные ситуации, не очень приятно из желудка. Поэтому потихонечку мы вот таким образом все убираем. Так, еще что у нас получается? Мы еще с вами купили все гинкабелубы. Сейчас, секунду. Так, у кого-то она в травках, да, а у кого-то она а, в капсулах. Вот, гинкабелуба. Почему лучше в травке? Потому что в травке там просто травка, только эта трава. А которая э, в, в таблеточках, либо в капсулах, там, естественно, есть еще что-либо, чтобы сформировать эту таблеточку. Вот. Почему мы ее взяли? Именно вот это вот. Потому что вы, наверное, все уже ознакомились, посмотрели, что э, это... Одна из очень нежных и очень мощных трав для э, мозговых стволовых клеток. Почему она нам нужна? Она нам нужна, потому что мы вводим спорт в достаточно большом количестве. Сейчас будем вводить спорт. Почему мы будем вводить спорт? Я сегодня это прям подробно расскажу на вечерней лекции, но сейчас я вам немножечко закину, почему это будет. Потому что у нас внутри есть генетическая память, и мы ее не можем раскрыть не потому, что мы бестолковые, а мы ее не можем раскрыть, потому что наше физическое тело не справится с этими вибрациями. Но здесь есть другая сторона медали. Да? Вот это вот а, у меня была лекция в закрытом клубе, а, Наша ли ДНК. То есть у нас здесь очень много спорных вопросов, у меня сложилось, да, и в том числе. Вот, наверное, еще в клубе сделаю эфир. Вам немножечко расскажу: что иммунитет это наш иммунитет, здоровый иммунитет, который мы поддерживаем. Да, это как раз тот рычажок, которым, которым на, который нас управляет, которым через, Господи, через который нами управляют, потому что в здоровом теле. И иммунитета в этих, этих иммунных клетках, их быть не должно. То есть не с чем бороться. Мы Изначально мы построены так, и строим, выстраиваем, и детей своих так делаем. Ну, потому что пока нет другого варианта у нас, да, хотя мы к нему придем. Что если у нас не будет иммунитета, то мы просто умрем. И вот этот иммунитет мы изначально зарождаем в борьбу внутри себя. А если мы зарождаем в борьбу внутри себя, то у нас вся и внешняя жизнь получается в борьбе. И вот чтобы мы внутри себя это перестроили, у нас очень длительный процесс этот будет, потому что не будет у вас вот этого раскрытия генетической памяти, которая идет еще прошлый мир, да, я бы, наверное, так его назвала, старый мир, где еще было до того, как нам, когда мы открыли эти там Библии, еще что-то коран и любую другую вот эту вот литературу мы же этого не помним а там огромная глубинная память и когда раскрывается эта память ваше физическое тело просто начинает выбрасывать трясти и это действительно такой процесс физически тяжелый и чтобы нам этот процесс убрать нам нужно физическое тело максимально, максимально вывести на уровень, на, на тот уровень, чтобы наша вибрация смогла выдержать, вернее, чтобы тело смогло выдержать эту вибрацию. Но здесь другой вопрос. Я не знаю, в открытом эфире я это говорила или нет, но в клубе мы с ребятами точно разговаривали про это. У нас есть лимфатическая система. И вот эта вот лимфатическая система, когда мы занимаемся спортом, она у нас расходится по всему телу, то есть запускаем лимфу. И очень многие, конечно же, говорят, что лимфу запускать – это отлично, это, это здорово, это все прекрасно. Да, это здорово на определенных этапах, когда вы собираетесь жить нормальной, обычной жизнью. Вы же понимаете, что вы здесь собрались ненормальной? Вот. Если вас вы не, не хотите жить, нормальной обычной жизнью, а хотите идти дальше, то от лимфатической системы в результате нам нужно будет уходить. Что такое лимфатическая система? Для нормального человека она дает, естественно, там обменные процессы различные, она дает какие-то выздоровление, если обычная какая-то инфекция, она дает выздоровление более быстро, но я вам могу сказать, что я так получилось, что я присутствовала в больнице несколько раз, меня там приглашали по одному поводу, пока не буду говорить по какому, и как раз там вот этот вот коронавирус, который был, да, вот. и я видела, как здоровые мужики, спортсмены, красивые, здоровые женщины, они просто умер, лежали под этими аппаратами и умирали. И никакая лимфатическая система, никакой спорт ничего им не помог. И я могу сделать такой вывод, но это только, ребята, это мои выводы, это я не, не претендую на истину, это только то, что, то, что я смогла... Собрать в пазлы то, что я читала, то, что я видела, то, что я ну, читала не в смысле литературу, вот, которая есть в, общей, в общем доступе, да, а общалась с некоторыми профессорами, так уж мне посчастливилось. Вот. И что такое лимфатическая система? Лимфатическая система, когда у нас запускается она, сейчас я по... попробую вам нарисовать немножко. Продолжение следует... Абстори, абстори. Вот, что-то сделать, чтобы удобно рисовать. Так стало. Так, смотрите, лимфатическая система наша, да? И когда мы запускаем лимфатическую систему, ну вот так вот скажем, вот так вот я просто нарисую образно, да, вот она лимфатическая система. Вот мы ее, особенно при спорте, мы ее очень сильно запускаем лимфатическую систему. И когда она запускается, то в нее, как в какой-то, вот в этот вот в круговорот, клетки наши они попадают в лимфосистему наши клеточки и когда клеточки а что такое клеточки клеточки это наша, это наша память это наша родовая память это наша ДНК, это наша жизнь из того с чего мы состоим и вот когда эти клеточки попадают сюда то они уже из лимфатическая система уже работает на вывод из организма да? чего-либо, что попадает в эту лимфатическую систему. А лимфатическая система на 70% живет нашими клетками. Вот. И представляете, чем больше мы разгоняем лимфатическую систему, тем больше этих клеточек уходит сюда. Почему спортсмены живут меньше, как правило, особенно если профессиональные спортсмены, хотя по факту они должны жить намного дольше, потому что у них получается аватар, максимально защищен, чтобы раскрыть свое, свою вот эту вот флешку. Но у них этого не происходит, потому что вот эти клетки сюда уходят в лимфатическую систему. И когда клеточки уходят в лимфатическую систему, получается, что у нас уходит вот эта вот память. Мы уходим в лимфатическую систему. Понимаете, как это происходит? И получается, что чем больше мы занимаемся спортом, тем меньше в нас получается открытий. Посмотрите на некоторых ученых. Вот таких вот прямо смотришь на них, и не буду просто сейчас называть фамилии, я думаю, вы все знаете как минимум одного-двух, которых вам приятно смотреть. Вот. И те люди, которые знают очень много информации, особенно это мужчины, как правило, женщины, что с них, какие они, у них тела, как правило, такие безобразненькие, так скажем, да, полненькие они, вот такие вот затекшие, потому что у них лимфосистема максимально не заряжена. Вот эти вот все клетки, вот эта вот вся память находится в вниз. Но они, вот эту вот, вот эту вот флешку, они ее могут раскрыть, но тогда разрушается, опять же, их физическое тело. И с одной стороны то, что лимфа не загружена, и с другой стороны разрушается их физическое тело. И новая информация, новые знания, которые есть в пространстве везде, они к ним прийти не могут, потому что тело уже не примет. Они могут только вот это вот раскрыть и сделать интерпретацию того, что есть. И то они делают огромнейшую работу. Вот чтобы нам сделать, чтобы мы и это раскрыли, и это раскрыли, нам нужно, чтобы у нас вот эти клетки максимально быстро делились и те клетки, максимально быстро делились, и клетки стволового мозга, чтобы они максимально оставались на пределе у нас всегда. Что нам для этого нужно? Это как на сегодняшний день, может быть, я еще по увижу через какое-то время, но на сегодняшний день я вижу, что вот эта вот травка, она просто безумно полезная. Вы ее можете заваривать в термос, вот в такую вот кружечку, там еще что-то. Вам нужно будет всего лишь одну чайную ложку, либо, я не знаю, там в таблетках, если честно, я ни разу не пила, я ребенку покупала, но он у меня пил две, две капсулы в день. Я не знаю, тут... А, вот одну-две таблетки три раза в день во время еды, тут написано, да? Вот, но он у меня, так как ему меньше 18 лет, ему две таблеточки хватало. Вот я ему давала. <кхем> вот, поэтому смотрите, сколько таблеточек вам нужно будет вот выпить из, из, из, от, вот этой вот гинкокобелобы. Либо а, я им -за, заказывала траву, а, и вот буквально я ему делала чайную ложку, вот на такой вот, это 0,5 по-моему, да, по на, вот, на такой стакан, и э, в какой-то прием он просто его выпивал. Вы можете это выпивать э, вместо предтреника Перед тем, как пойдете на кардио, либо на физические упражнения, то тогда вот гинкобелуба с собой берете в бутылочке и там пьете. И у вас вот эти вот клеточки, они все остаются с вами, либо максимальное деление, информация передается в поделившуюся клетку. Информация всегда передается, копируется, ее меньше в новой клетке не встает. не, не такого, что вот раз, раз, это, это не глухие телефончики. Это истинная информация, которая есть в нас. Поэтому Гинка Белоба. Вот. Поэтому ежедневные тренировки, но они обязательно, то есть а, силовые тренировки, они, ребят, должны быть, силовые тренировки, они должны быть не более трех раз в неделю. Силовые – это я имею в виду либо в спортзале, либо дома с гантелями, то есть все, что выше вашего, вашего самого тела. Эти тренировки нужны обязательно, чтобы укреплять, чтобы максимально укреплять сухожилие, не чтобы наращивать мышечную массу. Хотите, наращивайте. Но э, с, с определенным питанием вы не нарастите прям огромную мышцу. Вы, у вас будет красивое рельефное тело, но м, так, э, обязательно вечерние прогулки перед сном, обязательно прогулки. Почему перед сном обязательно прогулки? Перед сном вы запускаете, <coughs> э, когда вы ходите, вы запускаете в том числе и кровь, вы запускаете кровоток свой. За счет того, что вы кровь запускаете, она у вас разжижается. Когда вы ходите, у вас разжижается кровь, поступает определенное число кислорода. Когда у вас поступает кислород и закручивается кровь, то у вас организм начинает учиться переходить на другое питание. Представляете, всего лишь нужно ходить не меньше 40 минут перед сном. Просто ходьба. Но ходьба должна быть интервальная. Вот все 40 минут интервальная. То есть в развалочку минуту, 3 минуты быстрым шагом. Потом помедленнее, потом прям быстрым-быстрым. И вот так вот чередуйте 1 две минуты, 1 две минуты, 3-5 минут. И обязательно чередование. Вот этого чередования все 40 минут. Вот таким вот темпом вы гуляете перед сном. Почему я вчера сказала, что нужно обязательно погулять? Вот. Собака мотивирует, если у кого-то есть животный, пожалуйста. Вот. И если есть такая возможность, хотя бы один раз э, в неделю запишитесь на какую-нибудь э, акварастяжку. Мы никогда не сможем потянуть мышцы, так как мы тянем их на суше. Но э, когда мы в воде, у нас мышцы тянутся без потребления кислорода. И когда они тянутся, мышцы в воде, без потребления кислорода внешнего, на, на внутренних ресурсах, то получается, что они не просто вот так вот вытягиваются да, и тоньше становятся, а они именно тянутся, как, как будто бы как добавляется клеточек. И они становятся более упруги, Все связки становятся более упругими. Вот, ребят. Днем какой-нибудь вид спорта, отпишитесь, какой вид спорта. Потом еще по питанию сразу же, давайте так, питаемся мы, ребят, не более двух раз в день. Вот сейчас вот вы выпили, выпейте вот чудесный эликсир, и не раньше, чем через 40 минут. То есть после вот этого выпитого вообще очень хорошо, чтобы вы куда-нибудь просто сходили, прогулялись. Можно дома погулять, можно, но это не должны быть гвозди. Гвозди, там идут другой процесс запускания. Гвозди желательно перед вот этим вот всем делом. Вот. Что мы кушаем? Во-первых, мы кушаем, если мы кушаем, то давайте так, мы вот эти дни, последний прием пищи у нас будет не позже, не позже 10 часов. Но первый прием пищи, ребят, у нас только когда солнышко начинает заходить. Понимаете? Очень хорошо и очень правильно для нашего организма. Наш организм в утренние часы, в световые часы пищу не переваривает. Никакую. Это не его рацион. Как только солнышко опускается, мы можем покушать. И так вам будет даже проще, потому что днем мы, как правило, чем-то заняты, а вечером где-то перед телевизором кто-то порисовать, кто-то там поболтать с родственником, И там уже можно по покушать. Что я рекомендую? Первый прием пищи, если вы будете два приема пищи делать. Первый прием пищи – это можете сделать любые фрукты, но, ребят, не смешиваем никогда более трех компонентов. Если салаты то три каких-нибудь овоща плюс зелень. Если это овощ ну, фрукты, то какие-нибудь не больше. но фрукты вообще лучше по, по отдельности. А на вечер сейчас я вам покажу. Если вы хотите что-нибудь перекусить, погрызть, э, там, не знаю, ну, в общем, второй прием пищи, хотя бы три дня, Ребят, у всех, наверное, продается это в пятерочке, в магните батат. Видели вот этот вот? Так как мы сейчас чистим максимально кровь, он очень хорошо чистит кровь. Это не картошка, как было задумано. Вот а Попробуйте сейчас перейти вот на этот батат на три дня буквально. Его чистите и просто нарезаете и грызете. Без соли, без сахара, без всего соли, и сахар как минимум на три дня, ребят, убираем. Мы вообще, и вообще старайтесь не употреблять ни соль, ни сахар. Насчет специй мы потом попозже поговорим, какие специи. Если хотите, специи можете добавлять какое-то время. Вот. Так, ребятки, давайте, если у кого-то есть вопросы, позадавайте мне вопросы, и будем с вами... До дня прощаться, а я еще запишу видео, что нужно будет прикупить, кто идет на 21 день. А орехи можно будет употреблять в эти дни? И кого? Вообще? Орехи. Кого? Орехи? орехи. Ой, орехи. в три дня. В 3, не, поняла, поняла. Не-не-не, в три дня вот в эти не употребляйте. Орехи, они. В них нет ничего плохого на переходной стадии. Но, а вообще, орехи, это же что такое? Орехи – это задержка воды. И э, их же очень хорошо употребляют веганы, сыроеды, которые качаются, особенно мужчины, женщины, чтобы накачать именно мышечную массу. Да, вас будет прямо распирать, пока вы будете есть эти орехи. Орехи – это задержка воды в организме. Угу, угу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а дневной и вечерний эфир во сколько начнется? Дневной. Давайте я за час напишу в этом. В... Ну, предполагается, дневной эфир, как бы он не совсем дневной. Он, наверное, будет часов... Это, это как бы не эфир будет, а просто мы с вами поговорим еще раз про про физику. Ну, это, наверное, часов 5 будет, вот так вот, 4-5. А вечерний мы сегодня... С вами устроим в 10 часов вечера. По Москве это все. А скажите, а Извините, запись будет? Запись будет, да. Угу. Да, да, да, Анатолий. Скажите, вот я немножко пропустил, вы говорите, сейчас пьем этот эликсир. Что за эликсир? А, эликсир это у нас, ну, эфир будет в записи, вы можете посмотреть. Это полы, вот так вот немножечко. Запаренная, чтобы она раскрылась. И у нас пол лимона и чайная ложка куркумы. Очень-очень теплые. Здравствуйте. Можно спросить? Спасибо. Да, говори. А насколько черная гималайская соль вредная? Да, также она такая же соль. Тоже плохо, как и обычно, да? Ну, это маркетинговый ход же, ребят. Она же соль, она и есть соль. Но она на вкус, в общем, и на организм чувствуется по-другому, чем вот, даже морская там какая Она как бы по-другому чувствуется в организме. Ну, по-другому чувствуется, но э, если есть возможность от нее отказаться, уходите. Ну, есть. А еще mm -hmm. вот э, семечки, допустим, тыгвенная щелкость, как бы как плохо, да? Ну, на три дня откажитесь. Они как бы неплохие. Нет, почему? Они же неплохие семечки, но они чаще всего, если сырые, то них как бы хорошо, да, они тоже там противомикробные, все. Но э, любые семечки, любые орешки, они задерживают воду. Ясно. А еще такой вопрос. Когда много вот фруктов, особенно сладких, яблок хочется, это паразиты, да? Ну, яблоки, Лучше Что? урезать, сдерживать себя от фруктов, когда хочется многое скушать, допустим, фруктов. Чем можешь поесть. Можно, да? Но если хочется, но ну, скушать, тебя потом постепенно, если ты будешь переходить на малое, ежение, чем больше ты себя балуешь различными вкусами, тем больше ты к ним привязываешься. Ну да, заметил. Вот. Вот, и яблоки, они же еще такие, что они вызывают аппетит, они замечательные, они хорошие. Одно яблочко в день – это просто великолепно съедать. Но если ты их съедаешь килограмм, то тогда они у тебя как бы еще больше хочется кушать. Да, да, да, да, да. То есть нужно силой воли сдерживать, естественно, здесь не поможет, да? Ну, силу воли мы в любом случае будем сейчас с вами применять, потому что мы идем к таким глобальным целям, вот, но как сила воли. но ну, ты себе поставил какой то Ты должен понимать, для чего тебе это. Не просто так, что я не понимаю, для чего, но я буду сдерживать. Ты должен ну, понимать, для да. чего тебе это. Ясно. Ясно, угу. это не сложно просто как бы понимать процесс, как, бы, как для психики. Да, это Спасибо. в любом случае. Это сахароза. Это, это... Что такое, ребят? Что такое фрукты? Это... Сахароза, глюкоза, пусть это даже и натуральные, это всегда поджелудочная железа. Что такое поджелудочная железа? Поджелудочная железа – это наши гормоны, это наше настроение. И отсюда у нас бывает, что вот я хочу вот этого, я хочу не обязательно еды. Женщин, мужчин, каких-то работ, еще что-то. Мы постоянно находимся в процессе поиска, мы не, мы не можем удовлетвориться. А удовлетвориться мы не можем. Почему? Потому что у нас поджелудочная железа не может отдохнуть. У нас гормональный фон скачет, и именно от вот этого сахароза и, сахароза и фруктозы у нас скачет настроение. Оно может не выражаться даже внешне, хотя бывает и внешне выражаться. А может чаще всего это выражается, вот я хочу, чего не знаю. Или вот я хочу, вот это добился, а, ри, а кайфа не, не, не ощутил. И думаешь, откуда же это? А вот это вот все у нас от яблочек идет, от фруктиков. Как бы это печально ни было, я уже даже про обычный сахар не говорю. Да, фруктов кайф реальный. Угу. Спасибо. Исходя из... Какой переход от нашего сказанного кусок? Так, подождите. Лена Ломова первая говорит тогда. Исходя а из вышесказанного, какое... у меня вопрос про мед возник. Мед, наверное, нет. тоже надо исключить. Пока да, Я... девочки, исключаем мед, ребят, исключаем мед. В меде там тоже это не наш продукт, это не для нас он был сделан. Поэтому это все не то, что нужно для нашего организма. Мы можем заменить какое-то время, чтобы перейти с сахара с обычного, либо со сладости. Ну а так, в принципе, мед, он нам не нужен. И я вам скажу, ребят, что если чай, тяжелее всего отказаться от соленого, а не от сладкого. И мы попробуем, я попробую успеть раскрыть тему соленая, потому что соленое это наше детство. Это не сладость, как мы все думаем. Вот. Поэтому от меда мы тоже очень быстро можем отказаться. Светлана, какой. Срок между, вернее, период между первым и вторым приемом пищи, сколько часов должно пройти? Но если мы переходим, если мы сырое только едим, мы говорим, если о сыром, да, давайте три дня все посидим на сыром, даже если все едут. Вам эта разгрузочка будет очень в кайф. То часа будет достаточно. Как часа? То есть, если первый раз мы поели... Да, ну, вот. я же не говорю про объедание, да? А вот, вот смотрите, вот вы же... поели, поели, пред, пред, пред, предполагается, что вы, например, съели салатик. Вы съели салатик, но во сколько, вот, например, там, в 6 часов темнеет, да? Вы съели салатик, а потом что-то захотели еще. Вы можете через час поесть. Если не захотели, то можете уже поесть там часа через 2, через 3. Но минимум, какое должно быть? Мы же с вами не говорим, что через час нужно есть. Я говорю, что минимум через час. Вы спросите, через сколько можно? Минимум через час. Здравствуйте. Можно вопрос по эликсиру Давайте по очереди. Кто сейчас первый начал, давайте говорите. Кажется, я. Я пропустила момент. Мы сначала выкидаем полынь и потом запиваем или это как происходит вы выпиваете где-то вот половина стаканчика ага. как раз у вас а? пищевод весь прочищается потом вы вот это вот ложечкой уже вот я видите чуть-чуть и -чуть запарила она мне просто раскрылась ложечкой это берете съедаете и остальное с огромным удовольствием допиваете я поняла спасибо большое угу. Светлана, можно еще вопрос? Да, Хорошо конечно. Вкусно. да. Хочется, а, да, да. Вот соленого вот вчера тоже хотелось, ну, как бы соль пососала немножко, там морскую, все. А вот как с минеральной водой быть, лечебно-столовая? Вот в данный момент у меня есть сундуки, есть она слабосоленая. Ну, слышала, что можно минеральную водичку чуть-чуть. Ну, попей. Она не так хороша, как хотелось бы нам. Это же соли. Это все в наших суставах. Понятно, да. Ну, можно, да, чуть-чуть? Чуть-чуть, если уж прямо очень хочется, то можно. Себя сильно не ограничивать, если прям совсем хочется. Но давайте будем это обсуждать, почему хочется. Одно дело, что просто хочется, что ну, водичка уже есть, как бы, ну, понятно, что уже есть, значит, нужно выпить. там. Это все, это все понятно. Бывает такое, что бывает, что прямо трясет. Ну, я была длительное время без воды, то есть я вообще приверженница была воды а когда пошла на сухие, то есть мне оказалось легко отказаться от воды. Она для меня была очень противная, простая вода. И, а вот минеральная водичка вот эта вот, я прям по чуть-чуть ее с удовольствием пью, а другую mm. воду я вообще не могу пить. Вот минеральную-то как раз лучше не не нужно пить, потому что mm. она очень сильно нас Ребят, mm. про воду. Мы в этом марафоне будем пить. То есть вы будете с собой брать либо гинкобелубу э, в спортзал, либо, если у кого-то нет очистителя для воды, вот у меня нет очистителя для воды сейчас, а, нам ну, в день нужно будет не больше полутора литра воды, это максимум, можно литр. То есть мы сейчас идем на вычищение крови, понимаете? Ее нужно вычищать, чтобы новой жидкостью. Жидкость вычищается с жидкостью. Единственный в мире растворитель – это вода. Что мы делаем мы через какой-нибудь обычный любой фильтр барьер или через что пропускаем воды и просто баночку полтора литра несложно будет ставим в морозилку она у нас замерзает потом размораживаем вот эту вот серединку серединку вот эту вот убираем там все в серединке вот это вот скапливается нехорошее убираем нам будет достаточно чтобы прочиститься Потом мы будем убирать воду. Но нам нужно сначала выгнать все из себя. Кипяченую воду можно пить? О, кипяченая самое, самое, – самое плохое, что можно пить, девочки. Все-таки лучше а вот давайте через заморозку. Воду. А, Пожалуйста, а вот дистиллированную воду? Дистиллированную можно, только заряжайте ее. Она же безинформационная. Но если вы ее покупаете, не факт, что она дистиллирована. Мы с ребятами проверяли воду дистиллированную, брали несколько бутылей разной, разной фирмы, и а, оказалось, что ни одна из них не дистиллирована, она вся кристаллизованная в какую-либо сторону. Вот, а у меня есть. А, есть я. дистиллятор свой, тогда все, да. тогда вопросов нет. Ага. Спасибо. А если крещенская вода, здравствуйте. Да, девочки, ну нет, что, крещенская вода. Я здесь не буду, конечно же, говорить ни про, ни про религии, ни про что, но в закрытом клубе мы об этом поговорим чуть позже, потому что когда у вас начнется открываться вот эта вот генетическая память, когда вы увидите старый мир, когда вы увидите, откуда пришло, кто написал, откуда все вот это вот пришло, как оно все появилось, то у вас очень многие вопросы по этому всему отпадут. Как бы если кто-то религиозный, пожалуйста, это ваше право, я ни в коем случае туда не лезу. Вот. Но Нет. то, что крещенская вода, это просто вода. Я не про религию, у нее какая-то другая сура. То, что заряжено не вами, оно заряжено не под вас. Угу. Еще можно? Да, нужно. Насчет квасиков, таких натуральных, знаете, ну, допустим, вот кваш... квасити овощи или фрукты какие-то, и саму водичку, эту, как она полезна, достаточно ли вредна? На, на первых этапах она полезна. На первых этапах она у вас а, меняет микрофлору, и с этой помененной микрофлоры проще перейти, перейти на другое питание. Ага, хорошо. Спасибо. Светочка, можно вопрос? А вот да -да -да. прием а, апельсиновый сок, а второй там батат, как бы так. Можно. Или... Апельсиновый а, сок, сок очень хорошо, но, ребят, знаете, что апельсиновый сок провоцирует все ваши какашки в организме. Почему говорят, что он аллергенный? Он не аллерген, он выводит то, что у вас скопилось. Угу. Ну, это грейпфрут, апельсин. Это... Угу. Угу. Спасибо, дорогая. Да, ребят, сок это тоже еда. Но он не должен быть вторым, потому что он, сок фруктовый – это все равно глюкоза и сахароза. Это наша поджелудочная, она не будет отдыхать в вечернее время. Светочка, Светлана. вопрос. Подскажи, угу. пожалуйста. Да. Вот если нет аппендицита, может что-то надо употреблять, чтобы улучшить свою микрофлору на переходе? Нет, употреблять, чтобы прям вот конкретно единственное, я могу сказать, что для аппендицита очень хорошо не шлифованный и не паренный рис найти, но его, скорее всего, наверное, где-то либо в здоровых магазинах, либо на чатах, каких-то в интернет-магазинах. Вот, и вот этот вот рис заливаешь его водичкой, либо, ну, не из-под крана, конечно, такой вот, и не кипяченый, которую ты пьешь питьевой водой, которую ты делаешь для себя, питьевую воду. Вот его заливаешь буквально там на час максимум, и потом чуть-чуть. И вот этот вот рис, его очень хорошо кушать, он у тебя будет как абсорбент. То есть что такое вот этот вот аппендицит? Он у нас не просто хвостик, да, во-первых, это хвост долголетия, так я его называю, вечности, да, это люди с этот там как раз в аппендиците, в этом в аппендиксе, в нем формируются клетки клетки вечности, инкубатор вот. микрофон, говорят о нем. Ну, вот, что, что там, я не я не медик, То я есть, не знаю, микрофон как микрофон это правильно микрофон. сказать. И чтобы, чтобы у нас в организме не попадалась всякая дрянь, вот этот вот рис, он очень хорошо абсорбирует. Почему монахи рис едят? Но ну, они едят, конечно же, по несколько рисинок, не так, как нам говорят, что по плошкам, да? Вот. И этот рис будет очень хорошо абсорбировать. И если он будет абсорбировать, то у тебя больше шансов во много раз, что тебе отрастить новый. Потому что уже много случаев, что аппендиксы отрастают у людей. Естественно, это нигде не афишируют, потому что это никому не надо. Да, но он же жесткий будет, сырой или нет? А если ты его разбавишь, водичка, то есть если он у тебя настоится, он впитается, и он такой мягенький будет, рассыпчатый. Он будет а -а -а. похож на зеленую гречку. А если на кофемолке можно молоть? Можно, коф... можно на кофемолке, можно туда добавить, например либо фрукты, либо овощи, только немного, там, например, там, с бананом сделать, там, и, вот. или, я не знаю, там с каким-нибудь овощем, как салат mm. сделать, вот этот вот рис, например, туда огурчик добавить, или, mm. ну, что-то такое. Отлично. А еще, еще такой вопросик, а не использовали а, живицу, смолу, вот, допустим, делать настойки на воде, на, насколько она полезна или эффективна? Вот я использовала живицу, я ее где-то месяц, я и живицу использовала, и как она, вот это вот пер, перга, или как ее правда называется? Да, это. Вот, да. Но вы знаете, лично на себе я не увидела вообще никаких эффектов. Хотя мне расписывали так, может быть, кому-то подходит. Но лично для меня это вот не было ничем. Вот я могу сказать, что для меня очень быстро я увидела результат, когда я начала принимать вот это вот, то, что я вам сейчас говорю, вот, вот это. Еще я могу сказать, что у меня дети ходили в школу, и во все вот эти вот, когда были коронавирусы, они у меня всегда ходили в школу, и ни один ребенок у меня э, не заболел коронавирусом, но они ежедневно пили, э, утром перед школой они у меня пили лимонную воду с чесноком, настойную. Чеснок, то есть полезен очень, да? Чеснок, он же убивает все, он, на, на первых этапах он очень полезен, это же такой афродизиак, это же э, антибиотик природный что паразитов выгнали, да? Конечно. У меня даже, когда вот была вторая, по-моему, волна такая достаточно жесткая, меня вызывали в школу, меня вызывали в школу к директору и говорили, как так у нас переболели все вплоть до директора, и только два ученика у нас не были на больничном. Я говорю, что правда меня по этому поводу вызвали. Ну, то есть было вот такое вот. Из-за чеснока настолько он сильный, да? Ну, во-первых, мы сразу же поменяли, у меня дети, во-первых, у них другое питание, у них не среднестатистическое все равно, вот, они у меня много едят овощей, фруктов, вот, вы видите, что у нас дома стоит, да, у нас постоянно вот эти вот корзинки стоят, чтобы, если что-то, они могли прийти и что-нибудь съесть, чтобы не было у них голода. Тут вот они были на да? Или вегетарианстве? Ну, да у, них, у них примерно где-то, у них, наверное, процентов 70-80 у них сырого. Не mm -hmm. салаты. Они салаты у меня не очень... Вот у них вот такой вот... Батат я вам вот, они садятся, там что-нибудь, какой-нибудь фильм себе поставят. Я нарежу вот этот батат. Они сидят, его грызут вместо чипсов. Ну, без мяса и молочки точно, да? Молочка точно нет. Это, я считаю, что это вообще последнее дело. Какое вот. Мясо? А если... Да, рыба иногда, они бывают, что едят рыба, рыбу, я им готовлю, и бывает, что иногда мясо, они говорят, хочу мясо, я говорю, хочешь, пожалуйста, но они точно знают, что если у них какие-то соревнования, если у них что-то идет ответственное, то они никогда не будут есть вот это. То есть они, ну, скажем так, если они мясо едят, то это бывает там раз в два месяца, но это их опыт, я им не запрещаю. Они у меня знают прекрасно, как можно жить, что можно жить без еды и без жидкости, у них нет никогда страха голода, они никогда не подерутся и не поругаются из-за еды, что ты там не оставил, не оставил, то есть у нас вот этого вообще нет, у нас нет завтрака, обеда и ужина, у нас есть только захотел, пожалуйста, поел, не захотел, все. Спасибо. Светлана, что касается допустим отбежа, вот холодного отжима масла с лимоном вот, по утрам если выпивать чуть-чуть там это как влияет вообще на... это хорошо влияет на определенном этапе мы вот как раз на 21 день пойдем мы там будем 7 дней чистить закреплять вот это вот чтобы выйти в сухие дни как по маслу вот. Оно хорошо влияет, только вы все не собираете в одну кучу. Если что-то одно если начали вот этот вот, напиток, то его пропейте. Если масло, то не более 7 дней. Не более 7 дней пьете обязательно с лимоном, и вы должны почувствовать, насколько вашему организму, бывает, прямо организм начинает расцветать, а бывает, что начинает, начинается отеч, отечность, то это уже все. И если вы семь дней попили одно масло, то, например, сделали перерыв три дня, если чувствуете, что еще хотите. И семь дней другое масло обязательно чередуйте. День. А можете вы сказать вот черный тмин. Вы детям даете черный тмин? Нет, ну, детям я черный тмин не даю. Они у меня максимум, я им бывает, что салаты посыпаю льном, но размолотым льном, как бы делают такое, чтобы для густоты было вот такую вот заправку. А черный смин нет, вот они меня как-то не очень его любят и я им не навязываю, чтобы не. Если детям что-то навязывать свой образ жизни, то он им обрыгнет уже через несколько лет и они, когда вырастут, пойдут по всей тяжке. Поэтому всегда акцент только на себе. А что им нужно, они возьмут вас. Если они увидят, что вам хорошо, что вы полны силы здоровья, что к вам тянутся люди, что с вами приятно, они с вас и так это скопируют. А если увидят, что вы как белая моль ходите там и всем говорите, что это нельзя, то нельзя, то он побыстрее дошьется своего там совершеннолетия и свалит из этого дома. Спасибо. Можно спросить? Подождите, масла. вот тут Людмила говорит, ага? Ладно. Людмила, еще раз. Давайте, а... вот относительно предстоящих трех дней, мы сейчас что должны есть? Вот это как бы идут общие вопросы. Вот мы сейчас желательно есть овощи, да? Я так понимаю. Овощи не и есть фрукты. Соль, не да. Есть... Да. То есть мы едим овощи, фрукты, стараемся не есть соль, ну, по крайней мере, лучше не есть соль и не есть сахар. Вот так, да? да Или ребят, мы можем... На нет, на три дня откажитесь вообще от соли. Три дня. У вас ломка начнется только на третий день. Но так как вы все вместе в чате, вы можете написать, вас ребята поддержат. Вообще на три дня. Вы посмотрите, что будет с вашим организмом. Мы же сейчас идем на эксперименты. Если вы себе будете делать поблажки, то вы ничего не увидите. Убираем полностью. Желательно, желательно не есть что, вот просто по пунктам, и что есть. Вот как бы это было бы в идеале. То есть чтобы и Я вам просто начался. могу сказать, смотрите, что есть. Едим фрукты и овощи. Если хотите, то можно есть крупы отваренные какие-нибудь, но это должно быть, вот буквально вот горсточка ваша, отваренных круп, но желательно, чтобы эти крупы были не отваренные, либо это зеленая гречка замоченная, либо это рис не шлифованный и не парень, либо это маш. Светлана, я вот, например, полгода уже полностью отказался от соли, ну угу. и начал полнеть, а работа у меня очень тяжелая, то есть ем я тоже только утром и вечером. А вот результат произошел, что у меня тазобедренный сустав вот в правой ноге вообще перестал болеть, а он меня мучил лет шесть. То есть представляете, то есть полностью вычеркнул соль, но ну, все uh -huh. как бы присутствует питание, Но как только я вычеркнул соль, у меня все у меня совершенно другое состояние стало. Так что спасибо вам за три дня, uh -huh. но я уже был, как бы Ушел. Светлана, у меня вопрос по дефицитам. Есть ли жесткий дефицит ферритина, витамина D, вот назначены препараты. Это сейчас все убирать? Почему? Можете витаминчики можете оставить. Зачем убирать? Вы, вы облегчите свое Оставим. питание, и вам, вас просто эти витамины не усваиваются из-за вашего питания. Вы почистите себя, угу. и у вас будет эти витамины, они будут моментально всасываться. Им всасываться не во что, у вас же получается... Смотрите, сейчас я вам тоже нарисую. Вот у нас вот тоже образно желудок, да, и в нем вот такие вот реснички. И в легких у нас то же самое, и в легких у нас тоже реснички. Я как астматик могу вам четко сказать, что астматики задыхаются, потому что эти реснички не справляются, не выталкивают ничего, никакой слизь, поэтому они постоянно слизь. Вот. И вот эти вот, которые э, реснички, либо как их назвать, живут в, желуд... в, в, в легких точно реснички, а здесь как они, ну, в общем, давайте назовем реснички форсунки Борсинки. там или как-нибудь барфимки без разницы. Они, они настолько уже закостенелые, вы наверное слышали от э, врачей, когда говорят э, каловые камни. Каловые камни у нас находятся в том числе и в желудке. Может быть, они называются не совсем каловые камни, но, по крайней мере, когда я разговаривала э, с, с одним из профессоров, он говорит, да там ты что, там говорит говна, говорит, так утрамбованы, что это вообще кошмар какой -то". И когда у вас попадает сюда э, витамин какой-либо, он не может всосаться, в камень ничего не всасывается, и он у вас выходит точно так же. У вас как его нет, дефицит есть, так и есть. Пока вы вот это вот все не очистите сыры без соли и без сахара, это вычищается очень быстро, то тогда у вас в слизистую начинает сразу же всасываться. Угу. Поняла. Спасибо. А, а ваши угу. дети, они соль, как вот к соли относятся? Вы им ну, тоже как бы... Я говорите, им не солю. Что... Ну, вы им говорите о том, чтобы от соли уходили? Ну, они... У вас, у вас ее вообще они нет? Они это знают. Бы? Нет, у меня она есть. Они это знают. Но ага. у нас, ну, нет такого, чтобы они что-то себе посолили. То есть, если я им что-то готовлю, я ничего не солю, и они едят это без соли. То есть для них класс. это нормально. Спасибо, спасибо, ой, класс. Угу. Светлана, вот вопрос полностью? Угу. Вот, допустим, утром мы эти три дня, мы, значит, пьем вот это вот, значит, полынь, куркуму. В течение дня мы не пьем и не едим, часов 6. Почему в, почему в течение дня? Нет, нет, нет. В течение нет. дня вы себе заварили вот эту вот гинкобелобу, и ее либо перед спортзалом, перед спортом каким-нибудь, либо домашним спортзалом, либо во время спорта поставили себе и пьете. Если захотели пить, то выпили воды. Вода нам нужна для прочищения, для вывода соли из организма. Вода. Только mm -hmm. э, э, никакая трава, ни одна трава не выведет соли из организма. Только обычная вода. Нам эти соли нужно вывести. Соль mm – -hmm. это наша зависимость, это метеозависимость, это любая зависимость, в том числе и реклама по какому-нибудь, там, я не знаю, там в машине едете, еще что-то. Вы можете, когда вы, когда вы едите соль, вы слышите рекламу. Когда вы соль перестаете есть, вы слышите 25-й кадр. Или как он, 24 четвертый называется? Uh -huh. Понимаете? У вас раскрывается no. другая картина мира. Поняла, спасибо большое. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. а, Светла... можно Светлана, да. а можно можно попросить просто, что вот то, что какие травы нужны на 21 день, заранее выписать? Потому что я живу в такой стране, где я даже полы не могу. Я вот сегодня найти. запишу. Спасибо. Я сегодня запишу. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. А можно вопрос? Да, да, да, Слав. Вот у меня тут как раз-таки вот недавно жена там делала квашеную капусту. У меня вообще там трехлитровые банки, квашеная капуста. Ну, можно сейчас вот есть? Конечно, конечно. Она очень хорошо микрофлору переводит, с нее вам будет проще уйти на любое другое питание и не питание. И вот у меня еще, в принципе, Ой. я всегда, ну, когда пишу на питание, мы очень много смузи делали. То есть у меня гречку отделенную мы и с ягодами там вот обычно с утра всегда делали. То есть такая тоже нормально будет, да, в Да, только, Слав, единственное, что если квашеная капуста с солью, то она у тебя с такой же образом. Не, мы, мы именно делали самую такую вот обычную, без а, всяких... Все там... ну, отлично. Вот. Хорошо, спасибо вам. Так, Оксана а, еще задала вопрос, просто... сейчас я прочитаю, секундочку. Ириночка, секундочку. Оксана, ты напишешь, как зарядить дистиллированную воду под себя. Просто берешь э, какую-нибудь емкость э, в ладошке. Ладошки – это когда мы делаем ладошки вот так вот, мы тогда ее вот отдаем. Мы, у нас через ладошки вот так вот все круговорот у нас закругляется. Мы берем любую емкость, в которой есть вода, и наговариваем на чувствование я тебе на благодарность я благодарю что ты мне даешь в воде говоришь я благодарю что ты мне даешь то то то то то то мое исцеление только со словами осторожно будьте не э, здоровье здравствовать да перед кем то а исцеление потому что здоровье и э, здравие это абсолютно разные вещи вот и под это... себя заряжать. да Ирин угу. А яблочный уксус в течение дня с водой можно пить? Ой, ребят, вообще от уксусов отказывайтесь. Это такая низкая вибрация, самая низкая вибрация, которая есть после соли, это уксус. Даже яблочный, даже самодельный. А про соду что скажу Про соду, соду ничего не скажу. Я считаю, что сода – это только вот если клизмы с содой, а пить ее, не знаю, я... Когда... Начала, когда мне пришло вот это вот видение, что происходит в организме с человеком, да? вот иногда я вижу просто, что вот у него там внутренние <с органы <с его. И когда я посмотрела, когда он выпивает соду, что с ним происходит там, ну, наверное, это такая экстренная помощь и нужна кому-то. Но там такой взрыв происходит, что я бы, не, я бы я не стала бы. А клизма, да, клизма хорошо, она очень хорошо вытаскивает все Светлана, а Светлана продублировать, какие травы и когда пить? Мы пьем пока только... Мы не... Смотрите, ребят, много трав никогда пить нельзя. Иначе что получается, когда мы пьем много трав? Организм не распознает их, и получается, что они как, как пыльца, ложатся на наши надпочечники. И надпочечники, они получаются, они как манифицируются, они перестают работать. Поэтому травки, если мы пьем травы какие-то, то мы выпиваем в течение недели одни и те же травы, не меняем в течение недели травы. А выпиваем не более трех разновидностей трав. Вот. А сейчас мы пьем просто мы пьем куркуму с лимоном, мы пьем полынь, и мы пьем а, либо перед тренировкой, либо во время тренировки, либо сразу после тренировки, как вам захочется, белобу, Белоба. Одна ложка, полынь одна ложка, а, полынь одна ложка а, куркума одна ложка, и гинкобелоба одна ложка на пол-литра. Это все вместе, да? Можно. Ну, как бы э, полынь, вот я... Смотрите, если вы пропустили, у меня вначале, давайте, чтобы у нас не затянулся эфир, вы пересмотрите его, там все-все-все я подробно рассказываю. По поводу щелочной воды хотел спросить, а можно ее пить? Если хотите, я не вижу в ней смысла. Светлана, Прям у меня такого огромного. У меня такой вопрос можно задать. Я вот про мед все хотела спросить, можно ли а, маленько меда, вот даже вот тот вот напиток, куркума с лимоном и чуть-чуть вот если мед... Мёда... Нет, куркуму с лимоном точно не нужно, потому что мы убираем от э, всех э, бактерий, а бактерии у нас скапливаются только на сахаре, любая сахароза. То есть мед это тоже сахарозы, ну, получается. Да, конечно, это же тоже сахарозы. Угу. нежелательно есть, если прям убрать. совсем не можете отказаться то оставьте но желательно вообще его убрать. хорошо спасибо большое угу. у меня вопрос по микро зелени вот вы сказали маш а я его проращиваю И отлично сказать... это вообще отлично вот. И еще семечки хотела проращить Зелина, скажите пожалуйста Семечки, по, по, подождите, подождите, котел, подождите а девочки, по очереди, девочки, девочки, я вас не слышу, подождите, по очереди. Семечки, вот на их от, выра, проращивать тоже хорошо, но семечки это те же орехи, которые задерживают воду. Ага, поняла. Еще вот последний вопрос, простите, пожалуйста, про кофе. Утром маленькую чашечку кофе без сахара могу выпить? Ну, тогда вы свои надпочечники очень перегружаете. А, так, да? Я потом про кофе тоже попробую вам рассказать, чтобы успеть, что такое кофе, почему мы его пьем. Ладно, благодарю. Скажите, угу. пожалуйста, когда будут утренние эфиры, когда будет днем эфир и когда будет вечером, чтобы можно было к этому времени подгадать и попасть именно на прямой эфир. Почему? Потому что утром будет обограла, 10. если он будет закрепленный, mm -hmm. можно будет его увидеть. Я да. тогда посмотрю. Но я переживаю, чтобы, чтобы ничего не пропустить. Скажите, пожалуйста. Хорошо. Утром будет в 10 часов э эфиры. А потом будет где-то часов в 4 или 5. Ой, у кого-то так сильно шумит. А вечером будет в 22 часа. В 22, Спасибо, если большое. будет какой-то перерыв, э пер перенос эфира, то я заранее напишу, заранее в группе напишу, что эфир будет, например, не в 22, в Хорошо, Свет, еще скажите, пожалуйста, вот это вот будет закрепленный, и он будет в чате выложен. Правильно я да, понимаю, да, да, да, да, да. Угу. Спасибо вам большое, спасибо. Угу. Светуль, привет, подскажи, пожалуйста, привет. после еды вот любой, а, стала тянуть в правом подребере. Вот этот вот марафон, он, он как подойдет мне? Подойдет, только если у тебя начало тянуть в правом подреберье, угу. а, так, в правом подреберье, ты сегодня, вот, сегодня выпей вот то, что э, я сейчас дала, и посмотри, как у тебя, прям прочувствую, как у тебя пойдет. Потому что правое подреберье, это скорее всего у тебя что-то... Э, правое подреберье, ребята, это как, как ни крути, это все равно сердечная мышца дает, отдает, отдает туда. Там, знаешь, даже как бы газы скапливаются именно вот в правом подребере, только там, знаешь, такой как будто пузырек, и вот тяжесть возникает. Вот практически любой прием еды. Угу. Так, ну, а ты делаешь вакуум живота? Нет. А, вакуум живота поделай. Ребят, вакуум mm. живота не обязательно там что-то крутить, а просто встаете а, немножечко наклоняетесь под 45 градусов, да, и втягиваете живот на несколько секунд, отпускаете, и так в течение с минуты доводите до 5 минут в день. Все, этого будет вполне достаточно. О, вот булочка. Угу, благодарю, Светуль, это? попробую. Mm -hmm. Давай, Айтус, положим, можно вопрос? Да, да, да, Светлана, да. скажите, пожалуйста, а вот бананы можно есть? Потому что они же тоже сладкие. Да, Еще Нет, сейчас, вот вот, пожалуйста, бананы тоже кушайте. Бананы, это очень хорошо, они же, в них очень много калия, и они очень большой процент дают белка. И как бы про них не говорили ужасные какие-то вещи, они для сердечка, для нашего очень хорошо. То есть Давай первый завтрак или бананы, второй, да? этот вот, ужин можно вот этими бананами ага. наесться? Да? Второй прием ага. пищи, бананы лучше не есть тяжеловато будет а первый прием пищи пожалуйста все спасибо угу. а сырой картофельный сок что если пить сырой картофельный сок как вы к этому относитесь ой ну не очень. очень как бы картофель это же вообще не наш фрукт искусственно овощ вернее искусственно выращенный и он такой достаточно неоднозначный, потому что я видела, как люди им и лечатся, и еще что-то делают, какие-то примочки. Но примочки, да, возможно, но капуста работает в этом случае лучше. Вот поэтому картофельный сок, если у кого-то поджелудочная шалит, но просто категорически нет. А свекла и морковь, идея тоже не наши продукты, как бы в природе их свиньи. Свекла и морковь. Корнеплоды. Ну да, смотрите, корнеплоды. Давайте я сделаю лекцию по <свеч> что такое корнеплоды, что такое <свеч> э, ягоды, что такое э, фрукты. Корнеплоды <свеч> это то, когда человек уже умирает, ложится, и он может только из земли достать что-либо. Умирать мы стали, лежа. В несколько тысячелетий назад всего, когда мы и начали себе вот это вот выращивать. Поэтому сейчас для нас эти корнеплоды, это наше здоровье, мы запущены. Изначально их не было, потому что человек лежа не умирал. А как он умирал? Ну, он уходил. Когда выполнено было все на этой земле, он уходил. У меня, по-моему, даже Светлана. это в эфирах есть. Я не знаю, может быть, в закрытом клубе. Светлана, uh -huh. а вот про физическую активность. Я, например... Ну, когда работаю каждый день, я прям чувствую, что потом начинаются травмы появляться. То есть этого нельзя. Нужно день работать и день отдыхать. Вы же сказали, что спортом нельзя заниматься. Держу, а у меня да? работа, работа смотри, тяжелее, э, чем спорт. Смотри, работа и спорт – это Держу. разные вещи. Ты на спорте Держу. делаешь э, Держу. те... Держу. Так, кто-то у меня тут разговаривает. Ты на спорте делаешь те, ту нагрузку, которая да, одинакова на правую, на левую сторону, либо на ноги, либо на руки, плечевой пояс, там еще что-то, она равномерная. А когда ты работаешь, даже тяжелая работа, она все равно там где-то подтащить, где-то еще что-то. Ты, а, и, например, у правшей больше там на одну сторону, у левшей на другую сторону. Понимаешь, у тебя неравномерная получается нагрузка, и из-за этого у тебя тело, оно как, как каркас начинает вести у тебя. Из-за этого начинаются боли. Спасибо. Угу. Вот на мой Нет, вопрос, скажи, не, наверное, Витя. Можно волосы? Ты обещала про волосы что-то рассказать. Вот как их мыть? Про волосы, про да. Волосы. Ну давайте я не сейчас, мы сейчас все в одну кучу не будем. Про волосы я вам расскажу. Попробуем либо сегодня, либо завтра. Про волосы я расскажу, про кожу головы расскажу. Все, все это. А, yep. Нужно будет тогда еще, ребят, 5. купить. Подождите, сейчас купить нужно будет в аптеке а, никотиновую кислоту. Она продается как для волос, так и для внутренней вены, в ампулах. Любую, какую хотите, не имеет значения а для волос, или не для волос. Просто никотиновую кислоту покупаете, потом покупаете сок алоя тоже в аптеках, он на спиртовой основе. И покупаете настойку прополиса. Тоже в аптеке, она тоже на спиртовой основе. Никотиновая кислота, сок алоэ и прополис, настойка прополиса. Три вот этих вещи покупайте для волос, я расскажу, что делать потом. Угу. Скажи, скажи, пожалуйста, а виноград кушать сейчас можно или нет? Виноград лучше оставить, потому что в нем, как правило, никаких полезностей нет, но в нем есть очень-очень много сахара. И он очень сильно вызывает брожение. И за счет того, что он вызывает брожение, не успевает перевариваться то, что у вас есть. И там начинают размножаться просто бактерии. И если кто-то на малоедении, те виноград вообще не могут. У них после одной виноградинки они через несколько минут становятся просто пьяными. А, Светлана, а можно как в Спасибо. Как попасть в закрытый клуб? Я сейчас ссылку скину э, в, в группу. И вы будете видеть. Я хотела угу. узнать, у меня этот, э, спина, этот позвоночник вес болит и искриблен на левую сторону. Я вообще-то занимаюсь спортом постоянно, три дня в, нед в неделю. И этот боли есть около лопаток, такой боль сильный. Я думаю, это энергетически, что ли, не понимаю, как это... Так у вас такую... никакая информация не пройдет, если, если позвоночник искривлен, никакая информация не пройдет. Либо купить в типа аптеке, либо закажите на каком-то сайте, на Белберит, недавно... которые выпрямляют спину, как они называются, это вот эти корсеты для да, спины. Да, я пошла на Костоправ, Костоправ пошла, и четыре курса взяла, намного отпустила, но думаю, немножко исправь, я еще хочу пойти. Только этим, да, излечить, потом все будет, наверное. Да, и Там носите, простуды есть, оказывается. носите, носите обязательно. Опусти... А, нету, да, только эти физические, да, исправлять да. надо? Ну, и физически исправлять, и вам позвоночник, ребят, позвоночник, это же наша, блин, это мы, это наша флешка. Если искривлен позвоночник, то мы информацию даже из себя достать не можем. Светочка, скажи, пожалуйста, если у человека вырезан аппендицит, ему сложнее да, перейти на А я тут только что сказала, да, как рисик сделать, чтобы было проще, потому что аппендицит очень хорошо можно отрастить этот вот аппендикс. И mm -hmm. я как раз в этом эфире сказала, что нужно сделать. Чтобы не повторяться, давайте следующий вопрос ага, и будем заканчивать. Mm -hmm. Можно вопрос еще? По да, давайте питанию. последний, ребята, я побегу по делам. Да, ага. по, по питанию и питью все ясно, а вот по режиму дня нагрузки, кроме вечерней прогулки, сколько интенсива, вот сколько раз в день заниматься? Ну, вот смотрите, дня. режим дня. Утром, утром у кого какой режим? У меня утром бывает чаще всего это прогулка с собакой и приборка квартиры. У меня как бы так нормальная физическая нагрузка. У меня квартира такая немаленькая, и собака, и кот, и два сына, поэтому есть что прибирать каждый день. Вот, это первая нагрузка у меня идет. Вторая нагрузка – это спортзал. Вот. Спортзал – это либо аква, либо растяжка, либо тренажер, либо еще что-то. Вот. И третья нагрузка – это прогулка с собакой вечерняя. Вот. Но утром у меня еще чаще всего бывает э, велосипед, но это уже по желанию. То есть у меня же, видите, так день простроен. У меня много физической активности. Э, но вам не обязательно прямо под меня сейчас поставить. У кого-то дела, у кого-то еще что-то. Утречком что-либо сделали хотя бы 10-15 минут. Перед тем, как выпить, запустите ваш организм на просыпание. Запустили организм на просыпание, выпили это, все. Днем возьмите себе за правило что-либо делать. Либо домашние какие-то упражнения. Не менее 40 минут, ребят. Не менее 40 минут. Либо спортзал. Вот. И вечером обязательная прогулка. Обязательная. Витлана, на автономии. После растяжек на следующий день есть какие-то вот симптомы, ну, восстановления? Чувствуешь, нет, что уже сегодня нет, нельзя? Нет, нет. это пропадает. Светлана, а вот растяжки Вы... растут вот с каждым разом, как ты занимаешься, у тебя все, ты лучше, все гибче становишься, да? Ну, ты знаешь, мне кажется, гибче все становятся, просто там вообще другие ощущения. Если ты чувствуешь, например, какую-то определенную мышцу, то когда ты на другом питании, то ты чувствуешь не то, что другую мышцу, а ты, получается, чувствуешь полностью, ты как будто бы... Смотрите, когда мы находимся на обычном питании, когда у нас идут растяжки, мы себя чувствуем как, как привычно. А когда мы находимся на ином питании, мы живем не в теле. Тело живет в нас. И когда мы растягиваемся, то тогда вот эта вот растяжка, она идет. Когда ты возвращаешься в это тело, другие состояния, другие ощущения. Плана, Смотан, можно уж привет нагрузку заменить кундалини йогой можно конечно я не знаю что такое кундалини-йога но что-то спортивное да? да да там идет такая нагрузка хорошо угу. Света, а, а по режиму питания так я и не поняла есть только вечернее время либо да. днем тоже можно днем Пейте, чаек пейте, там воду. Днем, когда светлое время суток, ничего не надо употреблять. Только солнышко заходит, тогда. Угу. А летом тогда как получается? Ну, летом, если вы вот так вот поживете, то летом вы перейдете на одноразовое питание спокойно. Угу. Все понятно, благодарю. А вот информацию по поводу выведения грибов, бактерий, будете нам давать, что-то нам дадите, какую-то лекцию? Ну да, давайте, да, да, только не сейчас. Угу. Обязательно, все будем ждать, спасибо. Хорошо. А записи... Танюш, ты, по-моему, что-то пытаешься сказать, но, но у тебя не получается. Нет, тебя не слышно, Танечка. Да, запись будет, да, да, ребят. Сейчас я уже нет, отключаюсь. Нет, всех эфиров будет чатов, да, будет. Да, да, да, всех эфиров, да, всех трехдневных эфиров будет. Потом, естественно, которые на 21, они уже перейдут в закрытую группу. И если мы вступим, то мы сможем их смотреть, Да. Да, и ребята, кто у меня есть в клубе, те оплачивают только 50%, но оплату, когда будете мне присылать, пишите, что я в клубе, потому, потому что не всех вижу. Все, ребятушки, давайте я буду с вами прощаться. Эфир сейчас брошу и часа в 4 в 5 еще раз выйдем. Все, всех обнимаю. Всех с новой жизнью. Пока. Благодарю.